Добро пожаловать на Бодегас Альтанца. Я Карлос Феррейро, винодел завода. Хочу представить вино Клуб Ле Альтанзе». 2005 год квалифицирован комитетом по контролю как выдающийся. Это вино, которому Роберт Паркер дал 95 пунктов. И 92 пункта International Wine Review. Мы видим чистый, насыщенный гранатовый цвет. В аромате прекрасный ансамбль красных фруктов, тонов обожженной бочки, специй и ароматических трав. Во вкусе мы находим прекрасную поддержку аромату. Вино с длительным вкусом и послевкусием. Очень приятное. Рекомендуем при температуре 16 градусов Хорошо сочетается с мясом, дичью Надеюсь, вам понравится Наслаждайтесь